Вот, ребят, сегодня приехала Семерочка С шестнарем На полторашечном моторе 16-й клапан соответственно. Ну, все, в принципе, стоковое Модуль зажигания стоковый, ДМРВ стоит Дроссель стоковый или какой-то А у тебя дроссель какой стоит? Дроссель какой стоит? Ну, наверное, я думаю, что стандартный, скорее всего, да. Ну, 46, там, с... да. диаметр 46, там, скорее всего, да, по стоку все сделано. Сейчас мы еще накатали туда прошивочку обкаточную, все это на ДМРВ, блок управления здесь есть. Единственное, ребят, не забывайте... Если сами делаете, есть разъем иммобилайзера, если он у вас присутствует. Вот он. Он вот так вот выглядит. Вот такой вот. Соответственно, здесь колиния с блока управления, с 55-го пина, идет на вот этот разъем иммобилайзера, а потом уже с иммобилайзера уходит на диагностический разъем. И вот эти два проводочка, которые там разрывают эту цепь, если иммобилайзер не стоит, вот они. Сейчас я их обрезал, просто даже не изолировал, скрутил просто. Иначе у вас на колодку диагностики не будет приходить к Алине, и вы диагностику никак не сделаете. Вообще, в принципе, надо брать вот эту всю вот эту э, потроха от иммобилайзера и вообще выкидывать. Они не нужны по определению, потому что, например, в прошивке G5LS, которую я использую, там вообще нет кода иммобилайзера, он там не нужен. И лишнее вот эта дня все время будет висеть, Постоянно И мешать ну, как Болтается не нужно косу можно привести в нормальный вид Единственное только Сделать в скрутку Ну не скрутку, а спаять вот эти два проводочка Еще один элемент Который я хотел вам рассказать По поводу вентилятора Давай заглуши тогда да. Сейчас я покажу Ну это чтобы ошибок потом не делали Очередных вентилятор становится опять же массу ребят не делайте вот так вот это масса с блока управления она идет как бы на блок управления силовая и на катушку зажигания еще дополнительно там по сути три провода на самом деле сигнальный силовой и на катушечку. просто вот это может раскрутиться и будут очень плохие последствия, когда нету массы на блоке управления, она потечет непонятно куда, и можно нечаянно как бы испалить и на самом деле и процессор, потому что там будут перетечки. Ну, редко такое бывает, но бывает. Что еще? Да, масса обязательно должна стоять именно на моторе. И вот эти две клеммы лучше разнести на разные точки. То есть не в одну сводить, а именно на разные точки. Потому что одна сигнальная, другая как бы силовая, чтобы не было проблем. Наводок и всего остального. Именно на двигатель, ни в коем случае не на кузов. Это нельзя вообще этого делать категорически. Вторая тема это вентилятор. Вот это вот делать не надо, потому что стандартная вот эта карбюраторная схема она работает очень плохо. Что происходит у нас? В блоке управления есть, в принципе, реле, которое управляет вентилятором в самых алгоритмах там есть некие ну, специальные алгоритмы которые управляют регулятором холостого хода для компенсации крутящего момента плюс еще там по смеси некие корректировки идут потому что если у нас включается дополнительная нагрузка у нас еще и смесь объединяется там идет обогащение и как бы никаких провалов ничего не будет все четко управлять можно двумя вентиляторами там Стандартная схема вот этот первый вентилятор и второй вентилятор. Это с 38-го пина. Там такая же релюшка ставится, ровно то же самое. И управление идет уже с блока управления. Что еще? ДМРВ, как бы, ну, я бы не советовал бы вообще на них кататься, потому что очень медленный отклик на педаль будет, он очень инертный. Лучше переходить на даты и ДТВ гораздо. ну отклик на педаль будет лучше. Во-вторых, ДМРВ сами по себе очень часто подыхают и некорректные данные с них идут. Ну, а так, в принципе, тут все остальное, это нормально. Единственное, тут причесать все это, как бы, там вот то, что я говорил, о мобилайзере, все остальное. Давай запусти. Сейчас мы, я постараюсь, если вентилятор отработает, я постараюсь вам продемонстрировать, что происходит при включении вот этого, вот этого, этого датчика во первых он меряет патрубки температуру а не на двигателе. здесь включение происходит на 87 градусов это очень рано мотор даже в нормальное состояние не уходит с температурами Но вот сейчас вот, думаю он включится буквально что конкурс у тебя включить ну да да гидрикой ну, на ну надо да посмотреть да, здесь еще, как вы слышите, ремень очень сильно перетянут аккуратно с этим, потому что можно запороть ремень оборвать его. Вот по характерному шуму слышно, что он именно перетянут. И ролик натяжной, никогда не натягивайте по часовой стрелке, только против часовой, потому что у вас заход ремня очень крутой на шкив выпускной получается. Ну то есть он идет через ролик, его ломает и он заходит очень под большим углом Если вы против часовой ставите его, то у вас заход получается более такой пологий и нагрузки на ремень меньше И натяжка обязательно правильная, иначе у вас его будет жрать постоянно ремень Вот я думаю сейчас вот-вот он должен включиться Просто вы увидите какой провал будет на... по оборотам со включением именно этого вентилятора. Ну, а все остальное тут нормально вроде все. Да, форсунки стандартные. Тут вообще все стандартное, можно сказать. Валы, форсунки. Только у тебя капиталин я так понял, да, мотор? Ну, Чувак продавал мотор, типа строил под себя, но ну, мы его это собрали, получается, то есть угу. бошка у него была плохая, мы взяли другую, угу. с валами, то есть в плоскости, все ну собрали, понял, так. да, то есть, по сути он собранный. ну отлично, да, сейчас посмотрим, где-то он долго не хочет срабатывать у нас, но... Да, но ну, что-то заглушили он уже, вентиля... ну, то есть вентилятор работал, что-то он как долго подогревается. Опять же, измерение идет в патрубке. Не забывайте, там циркуляция может быть фиговая, еще что-то. А когда у вас стоит на тормостате, но ну, на задней части, там где выход в башки, там более грамотно все это и более правильная температура, измерение именно мотора, а не радиаторов или патрубка. Да, датчик скорости здесь тоже нету, но зато стоит э -э, датчик э -э, кислорода. Ну, я его сейчас тоже включил в комплектацию, чтобы он был и работал. Э -э, Что-то он долго не хочет. <с build noise> ну, вот там буквально, да. Вот. Ну, вы видели да получается такой провал лютой при включении вентилятора потому что э, пусковой ток вентилятора во первых большой нагрузка получается лютая на генератор и э, соответственно с генератора у вас привод прямой на мотор идет нагрузка и он просто проваливает если вы сделаете так как надо то есть ну, блоков управления то у вас таких проблем вообще не будет у вас даже не шелохнется ничего, то есть включится вентилятор просто ну, и будет работать. Выключится ровно так же и э, он более правильно отрабатывает, не, не рано включается и не поздно выключается. Э, ну, в общем-то, с этим автомобилем мы сейчас закончили. И вот там гольфик стоит еще, сейчас займемся им. Ну, продолжение увидите, соответственно, я это одним видео сделаю, чтобы не, не делить это все. Так, ребята, на Гольфе у нас что здесь получается? Когда мы его прошивали, ну в плане прошивали, обкаточные же мы да, делали, прошивку просто. А потом прошивали, потом. А потом прошивали да. А, у нас... Да, мы же что точно прошивали, я вспомнил. А, у ребят появилась проблема, что у них на 4000 как типа отсечки такой. А, прошивки я глянул, там все ровно нормально, то есть проблем нет никаких. Ограничений у нас по ограничение только по температуре движка то есть по недогретому и перегретому но на данный момент все по температуре все четко и э, идут сбои получается то вот выглядит примерно вот так даже на отечку не это там еще некции не нравится там она вот э, то есть это не отсечка, грубо говоря. Это у нас после 4000 получается срыв синхронизации по датчику коленчатого вала. Соответственно, у нас выскакивает ошибка по коленчатому валу, а потом по распреду. Почему? Потому что у нас идет срыв синхронизации по коленчатому валу, он не видит всех зубов. Ну, то есть не синхронизируется. 60-2, и он их не видит. То есть он посчитал и не досчитал чего-то. Соответственно... Датчик паз здесь он, кстати, сделан из трамблера, как обычно на Volkswagen. Вот здесь, с одной шторкой ну, по первому зубу, как положено. Там 90-градусный сектор должен быть. И у нас получается колено прокручивается, идет срыв и синхронизации. Соответственно, он не может сверить это. с распредвалом и на распредвалу получается тоже как бы ошибка то есть выскакивает у нас ошибка колена колено а потом как следствие ошибка распреда то есть тут вот такие проблемы ну, у вас получается что это произошло на ровном месте вообще да, то есть. но если мы настраивали все было нормально то есть ограничений нету то это скорее всего обращайте внимание на датчик положения коленчатого вала с ними бывает иногда проблема но очень редко второе что может быть это провода идущие на коленчатый вал они получается, если изоляция плохая или экран плохой идут наводки очень сильные особенно когда система зажигания все эти проблемы но в общем то проблема в принципе это понятно то есть тут надо смотреть сам э, раскрыт но ну, сам сам датчик коленчатого вала и провода его э, я думаю что ребята поменяют и все будет нормально так что ну, в принципе тут все понятно с автомобилем это видос для того чтобы э, понимать почему такие проблемы есть то есть тут все понятно в общем то на ровном месте что мы еще ну, здесь, в принципе, больше и нечего что делать. Да? Проверить колено и все. Поменяете датчики, я думаю, что будет нормально. Я и и Да, и бывает иногда зазор очень большой. Иногда бывает шкиф криво крутится и синхронизация. То есть у нас шкиф перед коленчатым валом вот так гулять начинает. Но здесь я смотрю, здесь все ровненько. То есть ну, проблем вообще нет никаких. Даже по зазору, то есть все нормально. Ну, нет проблем по зазору. Почему это, ну не знаю, у меня бывали такие проблемы, даже во время настройки не так давно, на двух машинах и именно вот такая же проблема вылезала, так что смотрите, следите за этим, за всем опять же, сходим по ссылочкам под видео обязательно на драйв и на контакт, у меня там ссылки есть, и кнопочку подписываться, и колокольчик так что, в общем, всем пока и до новых встреч